И по снегу И не звонил на мои телефоны Не отвечал на вызов через год К черту аптеки и парки Послушай, может так лучше Не будет развода И мы с тобой себя не придушим И мы Хорошо, mm -hmm. О важном со сцены, ты не бутусов, а я не земфира И наш вагон, прекративший движение Где-то на склоне восьмого десятка Он вызовет только тоску и смятенье И слышен стук колеса по прыщатке И слышен стук истощенного сердца Ложия с керца, лежа, на разной земле и постелях, И мы с тобой останемся. Может, нет, не по речи, про книгу и про друзей навсегда разоченных, кто там, кладущий на крышку гвоздику. Нет, мы не станем Ты пошлый лень Ты не прокаженный И за в руках наши что-то на память Я своей сны, ты моё писание Но выдохну мирно, мы начали. летаем Став ключевыми мазками картины И мы идем, переставшись желать И я закончил писать оглушенный И убедился, что что-то создать Змеи банальные речи про